И всем привет, друзья! С вами снова я, Альмир. И в этом видео, друзья, я буду проходить карту под названием Искатель э, R1. Вот. И давайте его проходить. <музыка> ну что ж, друзья, давайте проходить. Так, тут только одна кнопка, друзья. И здесь, здесь барьеры, друзья. Так что нажимаем на эту кнопку. И что тут происходит? Какой-то огромный, друзья, коридор. Ты искатель. Хорошо, я искатель. И что дальше будет? Ты... Что? Что? Кто, Кто я? Давай, я же искатель. Все. Загрузка. Программа, программа, программа. Протокол полностью не работоспособен. Дальность прорисовки щипа чанков в режиме G Game 2. Запуск, друзья. Что тут происходит, я вообще не понимаю. Вот именно, друзья, у меня тоже такие мысли. Я искатель. Ну и, типа, я спрашиваю, друзья, я искатель? Тут какой друзья, очень большие сюжеты, походу. Ты ищешь не предмет, а правду. И что дальше будет? Так. Нет, друзья, я туда не могу идти. Так, ты должен выбраться отсюда. Ну, да, я знаю. Надо выбраться. Но как? Я спрашиваю, друзья. ну как? Вот отсюда, друзья, я не могу идти, ты меня обратно телепортирует. Вот видите? Я не могу туда идти. Так. Но тебя будет возвращать назад. Ну вот именно, друзья, вот меня будет всегда снова. Дайте угадаю. И сейчас пишет и снова. Да, конечно же, так. А если я скажу, что.. Смирюсь этим. Кода, подождите. Программа, программа. Друзья, какая-то тут программа, походу, сбилась. Подмена кода. Кода успешно завершена. Что тут происходит? Меня опять куда-то телепортировало, друзья. Ага, вот тут. Я... я опять вижу, друзья, одну кнопку. Нажимаем и... Я опять тут, друзья. Тебе помогают. Кто помогает мне, друзья? Я не понимаю. Но могут ли тебе снова... Что тут творится, друзья, я не понимаю. Что тут творится, я не понимаю, друзья. Не бойся, я буду а, препятствовать этому. Как отсюда выбраться? Я спрашиваю, друзья. Блин, что я тут буду только титры, друзья, считать? Я хочу проходить эту карту, я не понимаю. О, о друзья, меня зажимает. Выпу... Выпустите, выпустите. Что тут происходит? А, друзья, я не понимаю тест на психу друзья это было тест на психика что за фигня ну я успешно прошел фиг с ним повернитесь направо даже не успел друзья повернуться что за колба стеклянная колба друзья вот войдем на него внизу лава у нас и тот Поздравляю, тебя искатель начинается. Э, начнется же твой путь двух волей твоей. Не, что не утрачен, тогда попробую ключ на место подвернуть. Хорошо. Так, тут еще один информационный книга, друзья. Надо вот туда, наверное, ее бросать, друзья. Давайте-ка, опа. И какой-то, друзья, там открылся. Давайте посчитаем. А, ну да, я уже его кинул туда. И что... А тут ничего не написано, друзья. Куда я попал, я не понимаю. Что за книга? Ключки, да, а, не, не. Вот надо считать, друзья. О, капец, друзья, не хочу так много считать. Тут что? Итак, ты спустился, искатель. Что же ты ищешь? Раз осмелился использовать ключ. Раз так, значит, докажи, что ты достоин того и что ты Что ты ищешь? Это твое первое испытание, да. Простое, но не. Но не тряй. Что такое тряй, друзья, я не понимаю? Э, бдительность, ведь дальше будет сложнее. Удачи тебе, искатель. Ну, хорошо, я буду бдительным, друзья. Ага, тут что-то открылся. И.. А, типа, тут, друзья, код какой-то. Потому что это... А! Открылся, друзья, что тут такое? Друзья, я не могу его открыть снова. Открывайся. Хоп-хоп-хоп-хоп. Так. Друзья, он открывается и сразу же закрывается. Что за фигня? Так. И, и открылся, друзья. Да, друзья, я нажал. Он же был отключенным. Я его включил. Тут опять какая-то книга вы видите книгу точнее я вижу книгу друзья в ней написано что-то могло бы тебе пригодиться ага. стрелка вверх стрелка вниз очень верно дышит мисс тут какой-то друзья этот стихотворение тут что такое очень темно друзья я ничего не вижу это походу этот черный бетон так, друзья, что тут? Капец. Мне, походу, опять нужен какой-то ключ, друзья, тут. Чтобы открыть вот эту вот фигню. Но я не могу туда зайти. А там что у нас? И тут что такой? Блин, друзья, я не понимаю, что тут надо делать. Так. Я могу обратно подняться. Нет, друзья, я не могу обратно подняться. Ну и хорошо. Давайте например кинем вот эту вот книжку и ничего не произошло, друзья. Искатель, не знаешь, как отсюда попасть, осмотрись на, осмотрись как получше на предыдущем испытании, тогда ты вернешься. А, надо вот сюда поход, по, по, э, прыгнуть, друзья. Так, я спускаюсь и... Ох, друзья, какой-то тут ключ обы... необычный. Давайте потыкаем тут на все. Так. Сделаем вот так. Сделаем вот так, друзья. Сделаем вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так. Нет, друзья, я не могу его открыть. А, кстати, что там, друзья? Так. Да, у меня у телефона, друзья, пиксели очень большие. Я не могу... Так. Что тут такое, друзья? Я не понимаю. Так, друзья, я не понимаю. Давай-давай-давай, поднимайся. Поднимайся. Хопа, друзья, так я поднялся тут. Короче, друзья, я ничего не понял. Кто хочет продолжение этого ролика? Так вот, друзья, я тут ничего абсолютно не понял. Какая-то запутанная история тут, друзья. Какая-то программа, все такое. И кто хочет, друзья, этого... Кто хочет продолжение этого ролика, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если наберется вот примерно... Ну, пусть будет под, э, по нашей традиции 10 лайков, друзья. То я выпущу эту карту если тут наберется 10 лайков. И мы тут все разберемся, друзья. Ну что ж, этот видеоролик пришла к концу.